Всем привет! На канале Елена Степнаев. Всем привет, ребята! Сегодня мы с Олечкой решили поделиться с вами очень классной покупкой. Она будет хороша для тех, кто очень любит отдыхать на даче или на природе. И в общем, это такой приборчик противомоскитная лампа от комаров. Мы очень часто ездим на дачу и сталкиваемся с такой проблемой, что. Очень кусаются комары и ищем различные средства. Это вот такую вот лампу мы заказали. Сайт в описании под видео обязательно загляните. Смотрите, какая она большая, у нее три режима работы. Она выполняет две роли: во-первых, она светит то есть освещает вы можете поставить ее на стол, будет светло. И во-вторых, она еще и защита от комаров. И защита распространяется на 20 метров, что достаточно здорово, когда сидите с друзьями за столом, вас никто не кусает. И у нее достаточно хороший дизайн. Понравилось то, что здесь внизу есть вот такая вот э, штучка, за которую вы можете ее подвесить, и она будет у вас висеть, защищать вас от комаров. И также еще, помимо что есть внизу, есть также и... А сбоку тоже штука, за которую можете ее идти, например, и нести. Еще она также можно ее использовать подавать знак сос, например, тоже такая функция есть. И вот смотрите, здесь наверху мы вставляем пластины. Вот так они выглядят. Одна пластинка шла в комплекте, и внутри данной лампы находится вот такая вот штука, в которую мы вставляем жидкость. Также защита от комаров вот у меня здесь комплект есть продаются запасные запасном сейчас я покажу еще который мы оставляем непосредственно сюда нашу жидкость хватает ее на 12 часов что в принципе очень удобно вставить достаточно легко справиться и застегнуть можно использовать например только внутреннюю жидкость или вы можете например использовать только пластину или же вместе что у вас точно никто не укусил вот и еще заказали сразу же вот такой вот э, комплектик запасных картриджей пластин и давайте посмотрим как они выглядели у нас внутри на сайте это все продается здесь вот внутри у нас вот такие вот пластиночки пакетики защищенные и четыре жидкости. В принципе, что очень удобно, если собираетесь ехать отдыхать, как и мы. Так что всем советуем данный приборчик. Покупайте, не бойтесь, расскажите своим родителям о нем. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте нам лайк. Нам будет очень приятно. Спасибо огромное за просмотр. И встретимся в следующем видео. Всем, всем пока! пока!